Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать сорт сливы. Это слива сорт президент. Хочу показать и рассказать, какого она качества. Это первый урожай. Я хочу сначала показать, какая слива внутри. Это прислонилась веточка и получилась как ранка. Это не червяк, ничего. Это не болезнь. Она не болеет. От червяка мы Обработали ее один раз до цветения и до распускания почек мы обработали дноком и вредителей на ней не оказалось. То есть фунгицидами длительного действия мы не обрабатывали, чтобы слива была экологически чистая. Днок это сильнодействующий препарат, не можно обрабатывать деревья. И кустарники желательно чтобы даже не было листочков один раз в три года вообще, в конце... вот. а еще лучше обработать этим препаратом ваши растения в конце зимы чтоб почки вообще не набухли не успели распуститься итак перейдем к нашей сливе президент покажу ее качество какая она в разрезе и какие у нее вкусовые качества. Сейчас все вам расскажу и покажу. Я все делаю одной рукой. Так что как получится у меня модно рассказывать. Смотрите, берем сливу. И разрежу ее пополам. Наверное, одной рукой не получится. Вот я разрезала сливу. Посмотрите, какая она внутри. Красивая, ароматная, сахарная. Косточка у нее маленькая. Отделяется не очень так сложно одной рукой конечно все сложно ну вот вот так она отделяется в одном месте прикрепилась сильно а эта часть отходит легко вот такая она красиво вот теперь возьму зеленую сливу покажу ее тоже в разрезе вот я разрезала зеленую сливу посмотрите она тоже сахарная сладкая Ароматная. Сейчас я буду пробовать эту сливу. Мягкая. Сказочная. Смотрите, какое. С нее варенье, джем. И заморозка. Я ее замораживаю. А зимой на компот это сказка чудо. Этот сорт мне очень нравится. Он такой крупненький. Вот в руку берешь. Кулачок, классный. Вот три сливы я взяла, смотрите, полностью в руку поместилась. Очень классная слива. А это зеленую сейчас попробую. Тоже сладкое, но менее мягкая она более жестче. Вкус у нее обалденный, сладкая, сладкая. Теперь хочу вам рассказать о формировке. Если ее сильно обрезать, ветки, она ну, может дать меньше урожая, но сами сливы будут намного крупнее, чем у меня, вы видите, на столе. Деревья этой сливы высокорослые, 3, 3 метра, 4 Ну, Зависит от формировки. Если верхушку срезать, она будет в ширости, а если бока убирать, высоту пойдет. В общем, переходим к самому дереву. Сейчас будем рассматривать сливу на дереве. Хочу рассказать про сливу сорта президент. Посмотрите, какой она дает урожай. Каждый год она меня радует своим урожаем. Очень хорошая слива. Шветочки гнутся. Сейчас я ближе подойду и покажу, посмотрите какая слива, какой урожай, крупная, сладкая, вкусная, она не червивая, я ее ничем не брызгаю, не обрабатываю, веточки аж облипшие полностью. Эта слива называется президент. Если вам попадется это название, покупайте и не жалейте. Урожай будет сто Я ее каждый год замораживаю. Том зимой отменная компота. В этом году, наверное, варенье. А может, джем. Наверное, джем с косточками. Потом процежу. Будет замечательный джем. У меня здесь раньше были цветы, росли. А сейчас разросла слива. Очень урожайная. Что я цветы теперь выращиваю за пределами участка в горшочках, а слива на первом месте. Дерево раскрытое на три ствола. Тут пошло разветвление и вот такой получается урожай слив мы ее сформировали один ствол, а потом на три разветвления она невысокая он столб видите какой высокий она невысокая но урожай дает очень хороший. Сейчас я вам покажу колоновидную сливу. Это у меня колоновидная слива. Она тоже дает урожай на каждой веточке, много урожая, но не столько много, как на той сливе. И если ее неправильно формировать, вот я считаю, что неправильно ее сформировала. Она ветки гнет на бок и вся падает. А может быть ей нужна опора? Да, наверное, ее надо на опору подвязать. Это колоновидная слива. В прошлом году не давала урожай, только цвела. А в этом дала урожай. Это еще одна слива у меня колоновидная. Тоже урожай есть хороший. Коверила три года. Она была урожай. Тоже нужна формировка. Видите, ветки гнутся аж до земли. Значит, я неправильно ее сформировала. Будем переделывать. А эту сливу колоновидную это еще другой сорт тоже дала урожай но я посадила ее возле малины и ей видимо темно все таки или малина забирает свои силы ну, питание с почвы и слива очень плохо растет я подумала она поднимется ей будет здесь хорошо не жарко а малина, все-таки есть малина. Малина должна расти отдельно от деревьев. Это краснолистный персик. У нас хороший, каждый год дает урожай. Не болеет ничем. Персиков очень много. И когда начинают распускаться листочки, так красиво они совсем другого цвета они красные все молодой персик покажу вот этот краснолистный персик пустила отросточек а может быть косточка упала я не знаю много здесь пустил вот еще можно пересадить и будет хороший персик я уже проверила дает урожай даже с этих отросточек пересаженных Персик очень урожайный, лист у него красивый, не зеленый, а красный, очень красиво смотрится. он там вдалеке у меня зеленый персик, а этот с красными листьями, а это смородина, она 2 метра высотой, Идет желтыми цветочками. Посмотрите, какой урожай. На каждой веточке. Хороший урожай, огромный. Я ее тоже зимой замораживаю. Она крупная. Родина тоже хорошая. Эта смородина намного лучше и больше дает урожая. Сорт называется Золотистая. Она цветет желтеньким, пахнет пчелно немного опыляемая, сочная. Варенье с нее вкусно. На каждой ветке полно урожая. Очень крупная растет много веток высокая здесь у меня помидоры на специальных опорах такие муж сделал опоры и мы помидорки в эти кружочки вот так вставляем стволик и подвязывать их не нужно и урожай хороший получается. И веточки не гнутся, не падают. Вот доросли, вставили. Теперь эту нужно вставить. Она здесь расстегивается. Это вот так можно завести вокруг, вокруг, вокруг. И сюда все. Вот она расстегивается. Вот так. Сейчас. Оп. И все. И веточки никуда не денутся. Подвязывать не нужно. Он дорастет выше. Сюда будем вставлять. Можно сразу направлять. Ну, сейчас она еще маленькая. И вот так я выращиваю свои помидорчики. Это мой огород. А вот сюда наверх, на конце, если низкие такие опоры, я одеваю вот банки железные. чтобы случайно все... не... Наклониться, не попасть себе в глаз. А это моя красная смородина. Она тоже хороший урожай дает. Гроночки великолепные, большие, красивые. Я вот не помню, как она называется. Но она каждый год меня радует своим урожаем. Я потом вспомню и в описании напишу, как ее название. Вкусное. Я с нее варила желе. На соковую выжималку ручную. Косточки отделяются. Сыпала сахаром. Варила долго. Такое вкусное. Я рецепт скину вам, кому надо. Напишите в комментариях. Напишу рецепт желе из красной смородины. Чудное. Это инжир мой. Смотрите, я его укутывала на зиму, но в Одесской области все равно вымерзает инжир. Вот он снизу пустил молодые веточки. Вниз не вымерз. А сам стволик придется обрезать. Все-таки морозы есть морозы. Нужно укрывать его. В этом году по-другому буду укрывать. Все расскажу, покажу. Засниму на видео. Здесь у меня растет белая смородина. Тоже красивая. Наш косточки видно насквозь. Необычное растение. Такое красивое. Я его только на компотике ну, В основном дети съедают ее сразу. До компотов дело не доходит. Она сладкая, вкусная, ароматная. И еще очень красивая. Вот такая вот белая смородина. Урожайность тоже у нее хорошая. Кустик весь просто обвешен этими бусинками. Здесь у меня красная смородина. Это немножко другой сорт, но он тоже шикарный. Посмотрите на эту красоту. Ее солнце светит. И она здесь в тени растет. Мне жалко убрать виноград. Он так зарос. Сегодня обрежу его. Потому что пора уже собирать красную смородину. На солнце оно дает намного больше урожая, чем тени. Но от этого никуда не денешься. Хочется и винограда, и смородины, и абрикосы, и, конечно же, сливы. Так как видео я свое начала сегодня с того, что я снимала сливы. Слива. Слива сорта Президент. Всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал буду рассказывать про виноград как я выращиваю огромные у нас хорошие огромные виноград ничем не болеет если интересно пишите в комментариях буду рассказывать про виноград это у нас красный кеша он очень сладкий его пчелы любят его нужно укутывать потому что такой сладкий, что даже громкую нельзя одну скушать. Есть очень много других сортов. Кому интересно, пишите в комментариях, буду все рассказывать. До свидания!